прекрати пялица странное создание не смотри на меня а я не боюсь тебя О -о -о -о -о -о! а стоило бы нет все еще нет <сту tor Bridge> м м м